Итак, кто мне ответит на вопрос, какие существуют в нашей стране органы управления? Члены Мария Ивановна. Да что ты такое говоришь, Вовочка? Ну как же, в книжке так и написано, члены правительства. Про голову ничего не сказано. <рекула> Урок химии. Вова, что ты можешь сказать о молекулах соли? Они хорошо сочетаются с молекулами огурца. <рекула> Почему? За тебя уроки делает твой папа. У мамы времени нет. <рекула> Урок литературы. И чем же закончилась дуэль Онегина и Ленского? Пока что неизвестно. Восемь вечера по каналу Культура сообщат. <плес> Вовочка приходит из школы и говорит родителям. Не знаю, чем вы так понравились нашей учительнице, но она снова хочет вас видеть.